включать шумы от алкоголизма на выздоровление когда человек спит можно подскажите муж пытается открыть бизнес у него не получается за что бы не взялся как мне ему помочь вымаливайте сегодня я говорил как у него в команде три человека все стараются но почему-то постоянно что-то не старается не срастается у него узнайте все о его бизнесе положите бумажечку перед собой напишите 10 идей того как его бизнес может вырасти и как это все может очень часто человеку мешают фантазии. Самое страшное, что есть у человека, когда он делает бизнес, это фантазирование. Друзья мои, запомните, ни в коем случае, делая бизнес, не фантазируйте. Почему? Фантазии это то, что и так произойдет. И оно там, вы понимаете, то, что вы фантазируете, оно берется из будущего. И происходит в настоящем. И в будущем не произойдет. Именно этим вы ментально, то, что должно было произойти, уничтожает именно поэтому люди перегорают если человек нафантазировал что будет ему потом не хочется делать почему оно произошло у него в фантазиях поэтому очень тяжело дается решили делать не фантазируя написали план и начинаете делать а все остальное произойдет без вас и тогда эти фантазии они реализуются Ребенку 17 лет жить не хочет, ест, не ест компьютер, все выключил, у нее начинается дистрофия, помогите, пожалуйста. Из-за того, что у ребенка начинается дистрофия, то это говорит о том, что ребенок страдает психическим заболеванием. Психиатрическим заболеванием. Скорее всего, это какая-нибудь форма мраченности, это может быть там, шизо, шизоидное расстройство, или депрессивное или тревожное расстройство и так далее прямо советую обратиться к психиатру не нужно никакими методами помогать дочери пусть посмотрит психиатр правда вам говорю это очень важно Если вы все-таки не хотите ну что ж вам сказать в ваших руках было помочь ребенку и хотите работать самостоятельно с дочерью то я могу вам дать несколько таких очень мягких советов первое Зашторьте окна, чтобы не было большого количества света. Второе. Сделайте так, чтобы с ней нужно было гулять. Поедьте и где-нибудь отдыхайте вместе. Сделайте так, чтобы она... Не находилась постоянно в замкнутом пространстве. Гуляйте с ней за ручку, гуляйте по улице, идите куда-нибудь в кинотеатр, ходите вместе за продуктами питания. А, не сидите все время дома, потому что в тихом пруду вы, скорее всего, в тихом омуте вырастили что-то не то. Если у вас окна выходят на море, зашторьте окна море, приводит человека к появлению вялой депрессии и тревожности. Коды или слова, которые могут помочь ребенку, это к припутав и трявсык, к припутав трявсык. все это есть. В школе у нас проходите ступени.